iOS 14, обновление, которое выпустила Apple. Как будем мы жить, как мы будем рекламироваться после того, как обновления вступят в силу. Сегодня я вам расскажу немножко более подробно на эту тему. Если вам интересна эта тема, смотрите видео до конца. Я приветствую вас на своем YouTube-канале, на котором мы будем говорить про таргетированную рекламу, про рекламу в социальных сетях, про продвижение вашего личного или вашего бизнес-бренда онлайн, и, конечно же, о маркетинге. Если вам эти темы интересны, то подписывайтесь на этот канал, потому что здесь будет интересно. Итак, как же мы все будем жить после того, как произойдет это обновление? Во-первых, совсем буквально на прошлой неделе Apple подтвердила информацию о том, что обновление чуть-чуть переносится на весну 2021 года. Что это значит? Apple дает всему, всей рекламной сфере немного подготовиться к этому обновлению. Хочу сказать, что эти обновления, они коснутся не только таргетированной рекламы в Facebook, а эти... Обновления коснутся абсолютно все рекламные площадки, и реклама в Google, и реклама в TikTok, и реклама в ВКонтакте, абсолютно любую рекламную площадку. Если вдруг вы решили, что вам нужно вдруг переходить с Facebook на какую-то другую площадку, имейте в виду, что эти обновления коснутся полностью всех. Итак, что же это обновление? Значит, для простого пользователя, Apple обозначила это данное обновление как забота о своих пользователях, о конфиденциальности своих клиентов, того, чтобы невозможно было контролировать всевозможные действия онлайн. Что это значит? Что при в момент, когда придет это обновление, каждый пользователь получит сообщение: хотите ли вы? дать разрешение на то, чтобы отслеживались ваши дальнейшие действия. Большинство, конечно же, пользователей выберет «нет, не хочу». И на что это повлияет? Ну так, в двух словах, на рекламу. Это «нет» абсолютно ни в коем случае не значит, что рекламы вдруг станет меньше. Нет, просто реклама будет максимально нерелевантна. То есть до сих пор вы, конечно же, знаете, что таргетированная реклама она строится на интересах пользователя. Идет так называемая слежка за человеком, прослеживается абсолютно все его интересы, чем человек интересуется, и тем самым показывается релевантная для человека реклама, которая основана на его личных интересах. После этого обновления пользователи будут видеть такое же количество рекламы, она меньше ее не станет, просто она качество этой рекламы будет намного хуже. Следовательно, она будет уже не такая релевантная, не настроенная на интересы. И в принципе, я лично считаю, что это как бы абсолютно не в интересах самого человека, потому что как бы мы все не относились, конечно же, к рекламе, мы ее можем не любить, но тем не менее, когда-то и прилетает какая-то очень даже полезная реклама, о которой мы, может быть, даже сами и не задумывались. Кого коснется это обновление? В принципе, это обновление коснется тех, кто рекламирует свой бизнес через сайты. Сайты или любое, любое приложение, куда можно поставить Facebook Pixel. То есть, в принципе, если мы говорим про рекламу в Instagram или на Facebook страницу, то это обновление это не затронет. То есть, в принципе, только те, у кого стоит Facebook Pixel. Как подготовиться к этому событию? Во-первых, все бизнесы должны будут в обязательном порядке подтвердить свои домены через бизнес-менеджеры. Есть куча инструкций о том, как это правильно делать. Я думаю, что эту информацию очень легко можно найти на сайте, даже фейсбука. Есть очень подробно расписано то, как это сделать. То есть, первым делом мы подтверждаем домен. Далее. Мы, Facebook оставляет 8 оптимизационных событий. Что это значит? Раньше вы могли поставить на какие-то многоступенчатые большие сайты намного больше, чем 8 событий, сейчас остается 8. То есть если у вас уже сейчас на данный момент эти более чем 8 событий настроены на сайте, то можете сделать такую выборку и выбрать самый важный 8 или же Facebook потом сам примет решение и оставит те 8 событий, как он считает нужным. Поэтому, если вам принципиально важно, что это за события останутся на этом сайте, на вашем, на вашем сайте, то сделайте это вручную, опять-таки через бизнес-менеджер. Что плохо? За счет того, что часть аудитории будет скрыта, то в рекламном кабинете не всегда можно будет видеть реальную информацию по событиям что это значит, она может отличаться, то есть она может быть, события в рекламном кабинете показаны будут меньше, чем на самом деле, то есть не, не все пользователи будут отслеживаться то есть после осуществления покупки, там, регистрации и так далее любого целевого действия на сайте, да, то есть по факту событие сможет произойти, то есть покупка может быть произведена в рекламном кабинете, эта информация может быть недоступна, то есть это плохо, потому что теперь не вся информация будет видна в рекламном кабинете аудитории собранные на основании пользователей сайта могут быть хуже аудитории look alike на основании пользователей сайта могут быть хуже за счет того что есть вот эти скрытые данные может быть большее пересечение аудитории а мы даже знать об этом не будем ровно потому что ну, этих пользователей не отследить то есть вот все, что касается аудитории, собранных сайтом, будет хуже. Отчетность в рекламном кабинете может тоже затягиваться. Официально пишут до трех дней задержка может происходить. Это на самом деле очень плохо для тех, кто пытается мониторить рекламу прям в моменте. То есть, ну, ну к сожалению, вот оно будет происходить так. Да. Окно атрибуции уже на самом деле поменялось. Было раньше 28 дней, сейчас оно уже по факту 7. Что такое окно атрибуции простым языком? Это опять-таки слежка за каким-то действием человека. То есть перешел человек с рекламы, что-то сделал, зашел в рекламу, посмотрел, не купил, куда-то ушел. Раньше можно было отслеживать этого человека онлайн 28 дней. Сейчас только семь дней. То есть, если после просмотра рекламы а, этот человек сделает наше целевое действие на восьмой день, то мы это в рекламном кабинете уже не увидим. Опять-таки, то есть, а, данные будут намного меньше в рекламном кабинете. Это плохо. Что сделать? А, ничего. То есть, по большому счету, подготовиться можно, как я говорила раньше. То есть, подтверждайте домены, выбирайте необходимые события. А, это коснется абсолютно всех. Это новая реальность, с которой нам придется всем жить, этого не избежать. Это будут проблемы не только вашего бизнеса, это будут проблемы абсолютно любого бизнеса. И неважно на какой площадке они будут рекламироваться. Вот такая вот реальность. На самом деле, да, звучит плохо, но ничего с этим не сделаешь. Возможно, Facebook или другие площадки придумают что-то более интересное для отслежки. Возможно, Apple опять-таки передумает. Здесь вам стало немножко более понятно о том, как эти новые изменения iOS 14 повлияют на нашу с вами жизнь, рекламную жизнь. Если у вас остались какие-то вопросы по этой теме, вы можете мне задать их в Instagram Директ. Ссылочка на мой Инстаграм будет в описании. Если вы все еще не подписались на мой YouTube-канал, то подписывайтесь, потому что здесь будет очень много полезных видео. Видео мои выходят каждую неделю. Поэтому поставьте себе колокольчик для того, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. Я желаю вам всем хорошего настроения и богатых добрых клиентов, хорошего вам дня и до скорой встречи в моем новом видео.